Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. На самом деле у меня уровень определенный какой-то есть. Я могу зажимать аккорды. Вот такие основные аккорды знаю, да. Бары берешь. Бары беру, да да Хочу просто дальше как-то развиваться. Посмотреть, что я, в принципе, смогу. Блин, я даже не знаю, что. Чей... <смех> Слушай, ну ты можешь показать вообще, что умеешь? У вас хорошая постановка правой руки и ногти. Угу. А ногти об железной струны не убиваются? Нормально у вас держится <сосить> Вообще периодически Перед... убиваются, да. Ну железные струны, да, конечно, убийцы ногтей. <сосить> <сосить> <сосить> <сосить> да. железы, и... а, у них прям летят.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 Я молодец. Таким образом, вы, начиная от базовых упражнений, таких как просто обычный щипок по открытой струне, переходите к более сложным композициям. Вы набираетесь опыта и развиваетесь. Приложение можно скачать в Google Play и в Apple Store абсолютно бесплатно. Тимбро, скачивай и развивайся. А, так, а вы вообще какие-нибудь упражнения, что-нибудь там играете? Можно... Наверное. Ну вот это вот. Мы что-нибудь, да, продемонстрировать сейчас? А что продемонстрировать? Ну что-нибудь, любую там мелодию, песню, которую вы пробовали играть сами. Ага, так, да, конечно. Да, да, вот. Это такая простенькая мелодия. Ой, как бы пауз, это хорошо, синхронизация есть, пауз нету. Мог взять гитару и прикольно что-нибудь интересное сыграть, чтобы людям такие, да, неожиданно... Пьеса на уме очень нравится, там и с пассажами, что-нибудь такое там, погреметь. Ну, это, по-моему, супер сложно будет. Вот так, через 20. Можете попробовать. вы играете где-то, ну... Может быть, пару лет, нет? Нет, нет, нет, один год я играю. Один год? Ну вот где-то год, вот, да. Я так понимаю, у тебя есть какое-то образование, да? Да, я же говорю, я умею играть э, на, на определенном вот таком вот, скажем так, средняковском уровне. Я больше классический гитарист, чем... А, я, ну, по классике, ну так это же замечательно. Да. Фингерстайл, я как-то играл пару раз, но мне не очень заходит фингерстайл. И гоп стоп зим. а ну не хватает. Армейский бой. Но это, это больше, больше похоже, знаешь, как ну, мучать. Ну, типа вот это, как... это, да? Первый, третий, второй, четвертый. В общем, мы ставим пальцы как бы на пятый лад. Меня, Нет, она школьная программа, если пальчики хорошо, в левый потихонечку можно выучить. Нет, я, я, у меня есть, конечно, достаточно сложная для меня в багаже композиция, но я не уверен, что, что конкретно вот это будет вообще мне по силу. Ну, и у меня, и у меня есть сложные, как я считаю. Я думаю, вы справитесь. Мне кажется, нет. Это так сложно может выглядеть. Она, ну, не такая сложная. Просто пальца, я сейчас увидел, что тоже быстрее же играете штучки. И постепенно, просто там пассажей несколько в принципе, по отдельности выучить. Майкла Джексона много слушал. Ну, это один из самых популярных, так скажем. Титаник слышал. А, ну это я понял, это такие стандартные, да. А что-нибудь такое, знаете. Не то, что у всех на слуху, а вот такое что-нибудь... Что с тобой надо не заниматься, а группу создавать, а потом перемещать. перемещать. Я думаю, что сейчас по скайпу. Я э, не услышу всего того, что нужно там. Ну, малозначительные вещи, которые нужно было бы исправить. Э, любимый жанр, может быть, что вы слушаете, или вы слушаете все. Все, абсолютно все. Ну, я говорю, я могу играть э, Майкла Джексона. Могу играть, э, я даже не знаю, ну что, те же «Пираты Карибского моря». Я не виртуоз игры, там, знаешь, чтобы там, переборами там, что-то учить. Моя задача с нуля научить до того, чтобы он пел и мог разбирать песни. Просто в основном играю, знаешь, что-то такое, типа... Акстар? Не, не, я не знаю, я, я знаю <с его <с пранки. Что ты как, как Акстар? Знаешь, он звонит, вот этот преподаватель. Ну, ты вот эта композиция, конечно, меня удивила. Какие-то. Да, уж важнее. У меня вопрос такой. Ты случайно не это не снимаешь, чтобы в YouTube выкладывать? На самом деле, да. А можно попросить тебя э, сыграть что-нибудь на гитаре? So close, no Круто! Очень круто Прямо тебя прям погрузился в атмосферу Слушай, спасибо тебе большое Я Помимо того, что получил контент, который хотелось бы, пообщался с приятным человеком, послушал замечательное исполнение довольно сложной композиции. Спасибо тебе большое за общение.